Привет, всем. Привет. Сегодня мы в расширенном составе, вот, опять представляю, уже однажды представляла, это мой муж и человек, на котором держится вся техническая сторона нашего канала. Представьте, муж. Представляюсь. Да, мужа зовут Тимур, если кто не знает. Да, а... Обычно там по ту сторону камеры, запрятанный. В общем, сегодня мы в расширенном составе, потому что у нас счастье, у нас очень хороший повод. Мы обрели студию! Ну, вернее, это не только студия, вот это вот помещение, это фото-видео-студия и кабинет. У нас не было ни того, ни другого. И долгие, вот оно наконец... Долгие-долгие годы. Долгие годы. И вот оно наконец есть. Мы еще пока обустраиваемся. В этом видео хотелось бы рассказать историю, вообще, как так получилось. Дело в том, что на нашу нынешнюю квартиру мы переехали в связи с расширением нашего семейства. Очень-очень счастливым, но немножко незапланированным. Искать помещение пришлось очень быстро. У нас к тому же на тот момент, ну, я была студенткой, Тимур только-только приехал, денег у нас было немного. Эту историю мы как-нибудь в другой uh, раз да. расскажем сначала. Сначала. Ну, ладно. Ну, в общем, мы искали что-то деш... какое-то дешевое съемное жилье. И нам подогнали замечательную квартиру. На тот момент вообще было просто идеально. Две комнаты. Старый, но очень уютный дом. И мы в нем поселились на втором этаже. в доме всего четыре квартиры. И вот рядом с нами на тот момент жила одна китайская семья. Там... Папа, насколько я понимаю, уже где-то в другом месте работал. По-моему, в США была мама, была маленькая дочка и бабушки, которые сменялись вахтенным способом. То есть две, два месяца одна бабушка здесь, У -у -у. вторая в Китае, потом они менялись. Менялись, да. И... Одна бабушка с нами постоянно пыталась общаться, ее не смущало, что мы не понимаем ее китайского, если она понимала, что что-то как-то мы совсем не догоняем, тогда она нам иероглифы на руке писала, это было очень интересно, конечно. Вторая с нами вообще никак не общалась. Ну, ну под конец она все-таки стала, стала, по крайней мере, здороваться. <с> ну ладно. Но ну, семейство, семейство было очень приятное. Нам очень с ними нравилось, было комфортно с ними жить рядом. А потом они уехали и передали квартиру каким-то своим китайским знакомым. Это была молодая пара. У них постоянно были какие-то конфликты. Высокие-высокие отношения. Высокие, высокие отношения, отношения да. Было не очень комфортно. Но потом они тоже съехали. Очень быстро. Сколько? Они где-то год прожили? Ну, около того. Может, чуть больше. Где-то так. И передали квартиру просто замечательной, идеальной соседке, которая с нами прожила достаточно долго. Тоже китаянки. Правда, первые пару лет мы ее вообще практически не видели. То есть она... Тогда доучивалась, mm -hmm. жила, как водится, в исследовательске, приходила только ночевать. Да, только мы с ней договорились, что мы будем делиться с ней Wi-Fi. Она даже нам за это приплачивала немножко, хотя так чисто символически. Да, готовы были. Да, мы бы готовы были бесплатно делиться, нам не жалко нашего Wi-Fi. Ну, э, ладно, в общем, э, она долго-долго с нами жила, и в какой-то момент перед нами встал вопрос, то есть надо расширяться, потому что, опять же, у меня... Появилась хорошая работа, мы могли себе позволить квартирку побольше, но переезд это очень большие деньги, потому что здесь помимо того, что нужно перевозить все, нужно еще, ну как, платить опять же риэлтору. За поиск квартиры, даже если этого нет, какую-то сумму нужно давать сразу. Есть еще там залог, подарок. подарок да. Огромное количество денег уходит. И нас это немножко смущало. То а есть, наша... когда мы переезжали на эту квартиру, один переезд нам mm -hmm. обошелся примерно в тысячу долларов. Mm -hmm, да, просто да. без покупки мебели, mm -hmm. ничего, вот просто вот переместиться из одной квартиры в другую. Ну, можно понять, что нас это не очень радовало. А наша соседка нам сразу сказала, что она здесь какое-то время поживет, а потом съедет. И мы договорились тогда с хозяевами, что когда она съедет, мы получим ее квартиру тоже и будем снимать две квартиры. И вот мы довольно долго ждали, когда она съедет, но она сначала собиралась уехать, потом получилось, что она продлила еще обучение. Да, еще на год. Потом она еще продлила обучение. И вот в конце концов съехала. Интересно, что мы ждали. Мы уже знали, что вроде как в этом году она точно должна уезжать. Mm -hmm. Ну и, соответственно, в конце учебного года, где-то в апреле она должна была закончить. И тут она приходит к нам в последние дни прошлого года и говорит «все». Съезжаю, да, потому что наладилась личная жизнь, и теперь она собирается жить не mm -hmm. здесь но У своего мужчины да. И поэтому нам досталась эта квартира Быстрее, чем мы рассчитывали Да, опять у нас случилось Долгожданное и неожиданное Из-за которого пришлось срочно Срочно-срочно-срочно Освобождать время Деньги, силы И тратить все это на обустройство Вот Ну, а теперь Мой муж расскажет про то что мы, собственно, тут делали в квартире? Уже, ну, что уже сделано? Ну, на самом деле, начнем с того, что вот помещение, в котором мы сидим, оно небольшое. Это стандартная японская комната в шесть татами. Это... О, у меня тут бумажка есть, в которую я буду подглядывать. Вот. Это комната размером 2,65 на 3,55. То есть это 9,4 квадратных метра. В этой квартире есть еще спаленка, 4 татами, соответственно, это 2,65 на 2,65, 7 квадратных метров. Вот, То есть комната небольшая, но учитывая, что до этого и этого не, не было, было, оно очень-очень. Я тут перекрасил стены в темный цвет, сменил розетку, сменил люстру, с кольцевыми люминоцентными лампами на светодиодный блин. У нас тут Там. теперь все очень так э, стильно готично. Да, мы подобрали для стен такой вот очень приятный цвет, как он называется. Я понятия не как он называется, но он темно-серый, он очень приятный. Но он он не темный, он... Такой кофейный, вот что-то такое. Вот я не знаю, я даже не знаю, честно, как это называется, цвет мокрого асфальта недостаточно не мокрого слишком асфальта. теплая для тепла. Ладно, ладно. Ну точно, какие-то жигули такого цвета были. Вот. И так как это пришлось вот делать с таханскими методами, ну сколько? У меня что-то около двух недель заняло, mm -hmm. и вроде как звучит покрасить стенки, сменить розетку не впечатляюще, но как с любым ремонтом, все время всплывали какие-то мелочи, все время какие-то параллельные дела. Остальные помещения в этой квартире я уже не буду так делать, там есть кое-что по мелочам, но это уже по ходу жизни. Главное, что мы въехали сюда. Мы здесь успели снять уже два ролика. Это третий. Первый, правда, просто про YouTube, который жрет комментарии. Да. Просто от света от окна. Угу. Потому что душа рвалась. А вот про палочки это уже... Более-менее полноценное. Да, это, конечно, очень си сильно, потому что... До этого очень много времени и сил уходилось, чтобы расставлять сета, посвящение, все. Фактически для того, чтобы записать 20-минутный ролик, надо было полтора часа потратить на то, чтобы расставить все, сняться, и полтора часа на то, чтобы все убрать. Ну то есть весь день практически. То есть получается, собственно, на съемку уходит час, там чуть больше mm -hmm. за счет дублей, а съемка длится весь день. Да, еще подгадать так, чтобы мы оба были дома, а ребенка при этом дома не было желательно. Да. Вот, поэтому в коронавирусную зиму мы снимали в ванной комнате. Собственно, Алиса просидела практически весь учебный... Год в ванне. Основная причина, почему я записалась в психоаналитику. <рех> <рех> то есть, с одной стороны, конечно, эта самая ванна нас очень выручила. И то, что можно было нормально, относительно нормально работать. И, возможно, если бы мы не придумали сниматься в ванне, этого канала бы на данный момент уже не было. <говорит> Потому что, Потому что опять ванна. же, там... Евка тоже какой-то момент в школу не ходила. Угу. Это ж коронавирус совпал как раз с поступлением нашей дочери в первый класс. Угу. Она должна была окончить садик и через две недели ровненько они... угу. она пошла в школу через два месяца. Сидение дома. Меня. Два месяца ребенок отсидел дома. Это никому не пошло на пользу, честно скажу. Вот. Так что да, вот такая у нас история получилась с этим всем. Вот сейчас уже практически эта комната закончена. Единственное, что мы ждем мебель. Вот здесь за нами будут книжные стеллажи. Плюс мы в эту комнату перетащим рабочий стол компьютер. Угу. Ну и, и будем жить. На самом деле мне очень нравится эта ниша. Ничего не хочется с ней делать. Хочется, чтобы она так и была. Ну, увы. Ну, ладно. на Я ее заставим, как она... раз э, не красил. Мне тоже жутко нравится эта текстура. Угу. Дело в том, что изначально здесь стены были не крашены, а краска была подмешана в штукатурку. Это ниша вот такая зеленая, а стенки бледно-бледно-желтые. Но проблема в том, что дом старый, и вот эти вот квадратики как-нибудь пока угу. вам их по одному подкрашивали. Поэтому сколько? Три вида краски я досчитал в результате. Да. На... Там был... Ну, не считай, видишь угу. это четвертый. Это четвертый. Вот, еще, к сожалению, комната довольно шумная. Пожалуй, самая шумная наша комната. Нет, так на самом деле, да, получилось так, что, ну, во-первых, на самом деле у этой студии всего два недостатка. Во-первых, она все-таки маловато. Мы с радостью бы и освоили помещение в два раза больше. Где же его взять? Да, а с другой стороны, вот тоже. Получилось так, что наша спальня в той изначальной квартире — это самое тихое место в доме. Наш дом с двух сторон окружен другими домами, фасадом выходит на во двор, а одну из стен выходит на стоянку супермаркета и дальше через нее на улицу. И, соответственно, Наша спальня отгоржена от улицы множеством стен. Mm -hmm. А здесь нас от дороги отделяет только тонкая стенка и алюминиевые рамы с одним стеклом. Посмотрим, как это будет сказываться на качестве звука видео. Переселиться всей семьей в эту квартиру, оставить ту, это слишком большая морок, Пока мы на такое не готовы. Кстати, вот у нас новые микрофончики, вернее, а, осторожно, <свят> радиосистема Godex M2, вроде как. Давно хотели купить, но тоже как-то руки не доходили, даже не потому, что это дорого. Ну, во-первых, ее не было раньше. <свят> Она только-только появилась, и последние пару лет... Стали появляться сравнительно недорогие цифровые радиосистемы, но как-то все время она откладывалась. И в конце концов я принял волевое решение, вот увидел эту, обзор на эту систему, полез на Али, увидел есть, купил, и буквально там на следующий день пришла наша соседка. Mm -hmm. Так что да, вполне возможно, что со звуком у нас станет даже лучше. Несмотря на то, что комната шумная. Вот, опять же, в этой комнате комфорт участвовать во всяких онлайн-мероприятиях. Mm -hmm. Алиса проводит уроки, участвует в конференциях. Вот можно прямо здесь. А еще вот у меня здесь будут книжки, я буду протягивать книжку, руку. Вот так, хоп, брать книжку. Да, потому что Сейчас они у нас хранят в картонных коробках. Да. Ну, часть еще у меня на работе. Часть распихана по углам. Да, да это вот проблема библиотеки. Честно-честно, угу. приехав в Японию, мы особо не копили бумажные книги специально, за исключением какого-то круга специальной литературы, который в другом виде просто... Нет, ну, год за годом, Но... книжка за книжкой. Да, был момент, когда у нас как раз на книги бумажные уходил такой, ну, за... Заметная часть нашего семейного бюджета, просто когда я писала работу, собственно. Ну, и это все магистрскую, было да, потом магистрскую, докторскую, потом докторскую. Это все покупалось. Опять же вспомнить, что это очень специфическая литература, да. которая стоила или очень-очень дешево, или очень-очень дорого. А иногда в одном буднимистическом магазине одно и то же книга можно было купить за 500 йен. А где-то оно А, за 500 йен. Самое дешевое у меня было 10-20 йен, которые просто продают некуда деваться. Да, за по, да, за доставку по, там Оплачивай доставку да. тебе uh -huh. пришлют книжку вот так вот а при этом в другом букведистическом uh -huh. она могла стоить и вот все это все вот это вот будет здесь да ну а я здесь надеюсь вернуться к предметной фотографии которую я последние годы тоже практически забросил. И все по той же причине. Что пока расставишь все, угу. пока уберешь. Когда тебе нужно сфотографировать какую-то фентифлюшку, то и думаешь, а очень ли надо? Или может выйти во двор, просто ее щелкнуть при дневном свете. Угу. Сейчас можно поизвращаться. Да. Вот. вот. Ну и в заключение хотим сказать, что... Если вы хотите, мы даже можем провести рум-тур, если вас это интересует. Показать, mm. что у нас тут есть, как оно вообще все выглядит. Когда мы окончательно mm -hmm. здесь э, да. освоимся, опять же, на примере нашей комнаты, можно показать и mm -hmm. другие, они не в столь... Ну, можем показать, да, можем показать, в принципе, даже, То есть, как mm -hmm. выглядит... Э, традиционный японский дом. Ну, на самом ну, традиционный, деле... Ну, традиционный, да. Ну, как? Он уже традиционный, потому, потому что... что этот дом построен где-то в конце 60-х, ну, может быть, в начале 70-х годов, где-то на границе. Да, я подозреваю, что его перестраивали, потому что ванны, они точно пристроены позже. Раньше их не было. Да, то есть ну... он построен еще в когда съемное жилье без ванны котировалось. Угу. Ну, здесь рядом практически, вот, э, я не помню, где здесь конкретно, в, в каком месте э, была общественная баня, но она была на расстоянии где-то 5 минут ходьбы 10 от нашего дома. Да. Мы, кстати, в свое время поимели экспириенс посещения не онсенов, а именно общественной бани. Но было это в Киото. <Compose> да. И там, вы представляете, до сих пор есть кварталы, mm -hmm. где старая застройка и вот такие кондовые общественные бани, как показывают в фильмах и аниме. Да. С раздевалкой, с душиками, шаечками. Mm -hmm. Очень классное <Congratulations> с, место. <tremendouslyKay rhetorically> с автоматом, с молочком. <troubling> <satellite> У нас тут уже такого нету. Ну, практически. То есть я знаю, несколько мест вроде еще осталось, но так. Ну, это уходящая натура. Но на самом деле это еще опять же связано с тем, что Киото сохраняет исторический центр. Например, там в центре запрещена многоэтажная застройка. Mm -hmm. Поэтому Сендай воспринимается большим городом, чем Киото. Хотя... Киота сейчас часть огромного мегаполиса Киота Осака. А сандай это просто Сандай. Ну, тоже город Миллионник ну, да. на самом деле, и центр целой области mm -hmm. Тахоку. Но, на самом деле, мы переехали из Риги, почти город. Плюс, который, да, который так Одно и не стал в связи с известными событиями города-миллионникам. Да. А, ну по ощущениям, да, то есть угу. Сендай такой же, очень сильно разбросанный. То есть особенно здесь, благодаря горам, которые входят буквально, то есть можно вот от 15 минут ходьбы от нашего дома начинается лес. Можно войти в горы, и если посмотреть по гугле угу. карты, то до противоположного побережья дойти, не встречая... Да, а еще у нас медведи выходят на дорогу. Да. Время от времени в нашей школе объявляется медвежья тревога. И родителям предлагают забирать детей. Ну, не только медведи, кабаны бегают. Вот я как ну, раз кабаны, когда да. в университет Тахоку недавно ходил, там было объявление. А, про Здесь кабанов, видели кабанов, кабанов да. да. Ну, в конце концов, mm -hmm. вот я выкладываю съемку фотоловушек. Там... Кабаны и наши завсегда. Ты пару раз, да. Пару раз медведей угу. снимал. Ладно, мы расскажем больше и про квартиру, и про то, как мы обустраиваемся, если вас интересует. Так что пишите в комментариях. Интересно, неинтересно. Ну что, Все, пока -пока. заканчиваем. Пока-пока-пока!